Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас на обзоре относительно новый корпус Fractal Design Torrent, который вышел еще в конце 2021 года, но до прилавков магазинов и рук обычных блогеров дошел относительно недавно. И этот корпус друзья и без озрения совести могу назвать монстром по продуву и чем-то действительно новым на рынке, но давайте обо всем по порядку. Итак, Fractal Design Torrent есть в трех версиях: маленькая Nano под мини-ATX сборки, средняя Compact под стандартные и огромная, как у нас, с заделом на установку большого количества железа, каких-то кастомных СВО с несколькими радиаторами и так далее и тому подобное. Но объединяет их одно: это прекрасный продув и прекрасная пылезащищенность, Ибо все они оснащены вот такой вот ребристой передней панелью, которая вы выглядит очень даже ничего, почти полностью скрывает расположенные за ней фильтры, но при этом никак не мешает прохождению воздуха. Снимается она тоже довольно легко, и за ней мы можем видеть тот самый полноценный фильтр с довольно мелкой сеткой от мелкой пыли. И также отсюда нам открывается доступ и к нижнему фильтру на днище. Днище тут к слову довольно высоко поднято над полом, примерно на 3-4 сантиметра, так что проблем с параду корпуса снизу у вас никаких не будет а этот самый продув тут еще как предусмотрен его производитель разместил в корпусе 340 мм вентилятора, в нашем случае это фрактал призм на 1700 оборотов снизу и два вентилятора на 180 мм спереди на 1200 оборотов хотя в последнем случае найти им замену в случае чего будет проблематично ибо размер вентиляторов ну скажем честно не самый ходовой, но не пугайтесь, можно при желании тут подставить вентиляторы меньшего формата на 120 или 140 мм. Переходники под все это дело также есть в комплекте. Но, ну а, друзья, какие и куда вентиляторы влазят, вы сейчас видите у себя на экране, благо производитель дал нам достаточно хорошую инфографику. В моем случае мне досталась версия корпуса с RGB подсветкой, которая выглядит очень даже неплохо, правда у меня, Друзья, вышел из строя SSD, и эта часть от снятых файлов, к сожалению, ушла вместе с ним. С вентиляторами в целом, я думаю, вам все понятно. Но что же тут касаемо систем водяного охлаждения. Максимально сюда влазят радиаторы до 420 мм, что, как вы понимаете, очень даже много. Кстати, как и было сказано ранее, можно поставить сразу несколько радиаторов. Ну, скажем, связку из 360 мм и 420 мм вариантов. Допустим, собрать два раздельных кастомных контура, отдельно для видеоконтуры карты и отдельно для процессора. Но вы спросите, друзья, на куда же потом пойдет весь нагретый водянками воздух? А воздух, друзья, тут выходит с задней части корпуса, которая сделана почти полностью перфорированной. Но при этом в минусы стоит записать то, что на ней нет антиполевых фильтров. Если у вас ПК постоянно включен, то это, в принципе, не проблема. То есть выходящий воздух будет всегда отгонять пыль. Во время же долгого простоя через эту перфорацию пыль будет лететь вовнутрь, особенно если корпус стоит у вас где-то в пыли под столом. Есть также еще одна вещь, которую стоит сказать по поводу задней стенки, тут есть кабель-канал со стяжками, он позволяет привести в порядок все кабели сзади корпуса, то есть если вы пользуетесь проводными мышками, клавиатурами и так далее, то все это дело можно очень даже красиво упаковать. Что же касается верха нашего корпуса, то тут никакой перфорации нету, а есть глухой и довольно маркий пластик Поэтому для стирания следов в комплект дали даже специальную тряпочку Также тут мы видим разъемы передней панели, составе кнопок включения и перезагрузки, два обычных USB 3.0, один USB Type-C и звуковые разъемы ну и саму верхнюю крышку можно, как вы понимаете, снять, открыв доступ к блоку питания. Да, торрент это один из немногих современных корпусов, где крепление блока питания предусмотрено сверху, что одновременно и хорошо, и плохо да за счет этого получилось разместить снизу место под кастомные СВО и вообще увеличить место под остальные комплектующие но при этом сам блок питания будет забирать горячий воздух изнутри и пропуская через себя выдувать его наружу что может повлиять на его внутренние температуры да для качественных блоков это в принципе не критично и навряд ли в такой дорогой корпус вы будете ставить какой-нибудь аэрокулк КСАС. но об этом все-таки мне кажется, что стоит сказать, чтобы вы это также учитывали при выборе Ну да ладно, друзья, пришло время уже открывать крышки корпуса И смотреть, что же у него, собственно, внутри Итак, обе боковые крышки тут из затемненного закаленного стекла, обе на удобных безмагнитных безвинтовых крепежах, снимаются очень хорошо, сами по себе не открываются, но для параноиков, как я, сделаны даже вот такие вот проушины и стенки можно прикрутить, чтоб уж наверняка не открылись. Ну и за ними мы видим место под накопители и кабель-менеджмент. В частности, есть 4 салазки под 2,5-дюймовые диски, 2 под 3,5-дюймовые жесткие. Правда, все на винтах, без быстрозажимных соединений, что немножко огорчает. Также имеется обильное количество резиновых заглушек и отдельное место под прокладку кабелей. Как основной Г-образный канал, так и дополнительные под вывод кабелей блока питания и подключение жестких дисков. Все кабель-каналы оснащены стяжками, да стяжки самые обычные, у Фантекса, как мы знаем, намного лучше, но все-таки они есть. Ну и также имеется одна из важнейших вещей, а именно хаб под вентиляторы, который вмещает аж 9 вертушек, за это жирный плюс. Что касается лицевой стороны, то тут у нас достаточно места под установку материнских плат, вплоть до TX формата, ну и есть в комплекте держатель под видеокарту, хотя его конструкция, ну честно сказать, такая себе. Например, у Deepcool а в корпусе MP310, в недорогом корпусе опять-таки, мы видели варианты проще, удобнее и компактней. Благо что у фрактала мы видим детальную инструкцию, которая позволит разобраться с креплением этого самого держателя, в ней в принципе описаны все нюансы и возможности сборки в данном корпусе ПК, вот как-то так. Что же касается стоимости нашего торрента, то в большой версии с RGB подсветкой это аж 20 тысяч и порядка 17 тысяч за версию без подсветки. Вроде бы много скажут некоторые, но если мы посмотрим на его конкурентов, скажем на Corsair 5000D или 802 Be Quiet, то поймем, что разница не столь критична и скорее всего чуть более высокая цена объясняется лишь его новизной. Если же подвести в целом итоги, то корпус да прикольный, да стоит своих денег, да имеет хороший продув, хорошие корпусные вертушки, да фрактал в нем привнесло много нового, в том числе в форме передней панели и в целом в компоновке железа. Но при этом у меня как у профессионала возникает вопрос, почему фрактал не учится у конкурентов и не делает никаких улучшений в плане быстросъемности салазок-накопителей, улучшения стяжек, работе со стойкой для ГП и так далее и тому подобное. Но это, как вы понимаете, лишь мои мелкие придирки. Ну а если, друзья, вы захотите купить себе данный корпус, то ссылки на него и на его младших братьев в разных цветах и размерах будут в описании. Ну и также там вы найдете подборку самых, на мой взгляд, оптимальных продуваемых корпусов. Все ссылки я даю на Яндекс Яндекс.Маркет, так что заходите, сравнивайте цены в разных магазинах и тут же покупайте. Вот как-то так. Ну а с вами как всегда был Белыч, лучшая благодарность а второй это лайк, подписка и колокол, также не забывайте что у нас есть ВК, Телеграм и Дзен, на случай если лавочку ютьюба все таки прикроют. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.